Всех знаков зодиака и э, этот прогноз будет опять же на оракуле затмение как я и делал предыдущее воскресенье для вас так второй прогноз с 31 октября по 6 ноября включительно под знаком зодиака Овен. Так, Овны. На следующей неделе второй прогноз с 31 октября по 6 ноября включительно. Что ждет Овнах? Напоминаю, что этот прогноз а, отличается, потому что здесь будет только одна карта. Буду вынимать только одну карту. И будем смотреть, какая основная энергия будет влиять на людей того или иного знака Зодиака, в данном случае Ковнов. Тщательно перемешиваю карту. растенный под знаком сдиака овен что, что же ждет на следующей неделе и встреча смотрите что мы видим, да, что можно сразу сказать? Энергии на следующей неделе будет вы встретите какую-то хорошего знакомого или хорошую знакомую, то есть у вас вся неделя будет или в предвкушении этой встречи, или пойдет под энергию самой этой встречи, получится какую-то, возможно, новую информацию от этого человека, новые энергии, новый, я не знаю, новый импульс, и как мы видим, что сзади стоит лошадь, да, то есть это то, что везет вперед, то есть эта встреча будет прогрессивна для вас, это очень хорошо. Что же скажет сам Араку? Аннотация. Так, встреча. Долгожданная встреча рядом с позитивными картами обязательно, обязательно состоится. С негативным состоится, но позже. Так как это у нас одна карта, мы не смотрим, не рассматриваем позитивные или негативные аспекты там э, рядом лежащих карт, то смотрите, в любом случае эта встреча у вас будет, как знаете, как какой-то прогресс, движение вперед. Вот, то есть, что она еще несет? Удивление, радость, командировки, встречи со старыми друзьями, с партнерами после долгой разлуки. Да, могу еще сказать, что это возможно, карта говорит, что вам надо будет, возможно будет поехать. Или к вам приедут, или вы поедете куда-то, да, и там встретитесь с кем-то. Неожиданная командировка в другой город, где у вас живет какой-то хороший друг, родственник и так далее. То есть вот вся неделя у вас будет пропитана этим, этой энергетикой. То есть движение, приятная встреча, ну или неприятная. Да, Но в любом случае эта встреча с плюсом или с минусом, она дает лично вам толчок к вашему прогрессу, к будущему. Идем дальше. Второй прогноз для людей, родившихся под знаком зодиака Телец. С 31 октября до 6 ноября включительно. под знаком Зодиака, рожденный под знаком Зодиака Стрелец. активцы и это у нас бездействие посмотрите какая карта да ну здесь или вы не хотите что них не, не будете хотеть что-то делать или у вас обстоятельства э, так заставят э, вынужденный отдых, или у вас будет упадок сил, или бездействие какой-то, но в любом случае вот это бездействие, оно какое-то зависание, зависание во времени, зависание в пространстве, зависание в действиях. И подумайте сами, оно вам как бы приносит вред или будет приносить пользу. Опять же, здесь вам надо четко оценить ваша ситуация, потому что возможно, что вы... Перед этим очень много работали, да, что вы очень много трудились, и вам это бездействие просто реально нужно, чтобы выпустить пар, отдохнуть, набраться новых сил. Возможно, что это бездействие, оно вам говорит то, что а, вы не знаете, куда идти, да, что вы в тупике, что вот такое состояние, может быть, вы больные или еще чего-то, какая-то трансформация, то есть то, что надо пережить. Возможно, все-таки это какая-то усталость. Усталость от праздниц, может быть, как я знаю, череда праздников. да, Потому что мы видим, что девушка здесь в красивом нарядном платье, с клюриксом, тут с какими-то блесками, с крыльями, как то самая стрекоза и муравей, да, лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит глаза. Вот, то есть, то все лето она пропела, и сейчас пришла та естественная усталость, да, после всех этих праздников. Давайте посмотрим, что нам скажет книжечка. Итак, бездействие. Карта застоя, стагнации. Да, все правильно. Человек решил отстраниться от ситуации, от человека, чтобы решить ему, как быть дальше. То есть решил отстраниться от ситуации или от человека. И чтобы дать тому человеку решить, как ему быть дальше. Желание побыть одному. Лень и пассивность. Повторяю, это может быть как бы под любым предлогом, под любым соусом. И посмотрите, вам вредно это будет или полезно? То есть всегда нужно жить в состоянии экономии энергии, экономии сил, да, не так сказать, ой, не рыть, что ли, там, где надо немножечко передохнуть. Подумайте, тельцы, мои дорогие, что на этой неделе у вас все-таки будет как бы преклонять больше к подушке, да? И э, так как энергии, как бы вы себя не проявляли, все равно будет над вами. Да? Лучше, мне кажется, здесь смириться и немножечко отдохнуть. А вам, тельцам, это надо, вы, потому что по жизни трудоголики. Так, идем дальше. Близнецы. Итак, второй прогноз для людей, рожденных под знаком зодиака. Близнецы. 31 октября по 6 ноября. Смотрите, у меня вы вот прям, видите, так дерево выпало. Но я ее возьму, ну что, это прям знак, понимаете. Что мы ж здесь видим, да, здесь мы видим дорогу, дерево так вдалеке, оно на горизонте, оно четко обрисовано, четко видно. И от него полетели птицы. Что это может быть? И птицы, смотрите, улетают и прилетают все-таки. Кружит над этим деревом. И дорога к этому дереву, она не прямая, она, скажем так, вот такая вот витая. Давайте все-таки посмотрим, что же скажет нам книга, да, на эту карту. Что она предсказывает для близнецов на следующую неделю? В каких энергиях близнецы будут жить? Ну, в первую очередь, это жизнедеятельность, это энергия. Да, мы видим, что дерево, в принципе, вполне себе такое здоровенькое, да, высокое, много, много веточек. То есть оно растет. Прошлое, собственное происхождение. То есть, возможно, вам надо будет поработать с родом, с вашим, посмотреть, что было в прошлом. Сдержанность, монотонность и постоянство. Однообразие, вещи, дела, которые занимают много времени. Родственники, члены семьи, родовое древо. Хорошее здоровье или болезнь. Все зависит от того, лежит ли оно вблизи от ПК или вдали от нее. Ну, это от плохой карты или вдали от нее. Иногда может означать сельскую жизнь или желание поездок на природу или дачу. Время – год. То есть, время – год, это означает, что это не к вам, телец, ой, близнецы, говорится, что вы будете в этом состоянии целый год. Нет, это временные рамки, которые при других раскладах эта карта говорит, да? То есть, смотрите, что можно здесь назвать, да. И родовое дерево, и сдержанность, монотонность, однообразие. Как мы видим, здесь такой ландшафт довольно-таки скучноватый. И, возможно, вы будете жить вот в этих, знаете, энергиях. Ну, тоже каких-то вот однообразий, что ли, да. Энергии, ну, не застоя здесь, но одно одной тоже, рутины. Возможно, все-таки эта, эта карта вам говорит, что энергия этой недели вас заставит просто обратиться к вашим корням, к вашему древу рода. Возможно, вы там на, на этой неделе захотите найти ответы на какие-то ваши вопросы. и Или захотите, или вам надо будет это сделать прям неукоснительно. Подумайте над этим, потому что энергия в следующей неделе... Вас будет к этому прям, знаете, принуждать, что ли. Зачем противиться? Я считаю, что лучше отработать энергию, допустим, в следующей неделе, да, и уже жить дальше, жить спокойно. Потому что если это карты показывают, что это надо сделать, значит, это надо сделать. И 7 дней вам достаточно, чтобы провести определенный анализ ваших родовых корней и вычленить там какую-то или проблему, или подсказку, или какие-то знания, информацию получить оттуда, чтобы потом... Ну, так сказать, уже по этой информацией, идти дальше и более успешно. Так, идем дальше. Раки. Второй прогноз для людей, рожденных под знаком зодиака раки с 31 октября по 6 ноября включительно. Итак. Давайте посмотрим. Видите, выпала карта. Очень удобно, между прочим. Итак, смотрите, дорогие мои раки, вот такие вот у вас будут энергии на следующей неделе. Это кандалы. Что-то вас будет очень связывать по рукам и ногам. Вы не сможете двигаться вперед. Вы, естественно, будете в каком-то унынии, вас будет одолевать страхи, возможно, гнев, злость, потому что вы не сможете, не сможете куда-то двинуться э, дальше возможно эта карта некоторым э, раком говорит что на вас были э, возде... было магическое воздействие на закрытие дорог на закрытие удачи и так далее да здесь тоже надо смотреть для этого надо сделать расклад диагностику а, вот но вообще все раки будут жить вот на следующей неделе в такой э... Знаете, когда хочется двигаться вперед, но что-то мешает, да, вот такое ощущение, что внутреннее сопротивление будет вас сдерживать на месте. Вы будете, возможно, не удомевать, если вы раки такие целеустремленные, да, то есть вас будет еще как вот тащить назад, оттягивать от каких-то ваших свершений. Возможно, это будет у вас и боязнь, да, на чистом эмоциональном уровне. Но в любом случае энергия недели будет не очень хорошей. И мне не нравится эта карта потому что она показывает на конечно же на магическое влияние на определенные ритуалы давайте посмотрим что говорит карты человек связан по рукам и ногам обязательствами долгом перед кем-то или желанием привязать кого-то к себе иногда может значить тюремное исключение видите как много да вот но в любом случае это то а, то есть как бы это связь то есть вы дали кому-то слово да что-то будете делать там раз в неделю раз в день или еще чего-то звонить или там приходить помогать и вот эти обязательства вас связывают вы как бы вам вы уже пожалели что дали слово потому что вам в тягость вам неудобно это вам мешает но но вот так вот вы считаете себя человеком слова и вынуждены что-то делать уже то что как бы ну... По доброте душевной, что ли, да, пообещали и надо делать. То есть этому может быть и обстоятельства, ситуации, люди, родственники, организации, все что угодно. Ну или тюремное исключение, как будто грозит на этой неделе. То есть готовьтесь, да, собирайтесь в пари, как говорится. Дальше. Львы. Второй прогноз. Для людей, родившихся под знаком зодиака лев. С 31 октября по 6 ноября исключительно. Итак, львы, паро прогноз на следующей неделе, какие энергии будут давлять на львов на следующей неделе. Давайте посмотрим. Ясность. Очень хорошая карта. Вообще замечательная, позитивная. Да, говорит о том, что всё, все ваши дела, все ваши начинания, вообще все мысли будет вам ясно, конкретно и, так сказать, без второго дна. Да. Давайте посмотрим, что говорит книжка. В жизни человека, в данном случае львов, да, стирается, стирается все грани, и все встает на свои места – если человек раньше, вы, дорогие мои львы, раньше не знали, что и вам делать дальше, то сейчас у вас наступает абсолютная ясность. И, да, и даже вы можете вот в это время, на следующей неделе, раскрыть какой-то обман или тайну. То есть произойдет определенное прозрение, спадает пере нас глаз. Свою род еще может чистота намерений давлеть на вас в следующей неделе. То есть какие-то действия именно с порывом таким хорошим вы захотите сделать. Да, с чистотой, с той самой душевной чистотой. Возможно, вы узнаете что-то очень тайное. Не особо хорошее для вас, но, по крайней мере, вы расстанете все точки над «и». Для вас будет абсолютно ясно, что и как. Это карта познания, скажем так. Карта раскрытия ситуации. Карта того, что... Она не говорит, что, знаете, какие-то тайны раскроются, хорошие для вас секретики. Там, да? Нет, возможно, вы узнаете что-то не очень хорошее. Но, по крайней мере, вы перестанете жить в иллюзии или в обмане. А это уже хорошо, это уже ясность. И это хорошо. Итак, Дева. Второй прогноз для людей, рожденных под знаком стиака Дева. С 31 по 6 ноября включительно. будет у нас у дев у меня в данном случае тоже это уже дева ой ой ой нет ребят так много не надо нам одну карту надо одну карту Две. Ну нет, одну нам надо. Спасибо большое, но все-таки одну для девок. Второй для Давайте посмотрим. И это... Ой, это лошадь. Это много работы. Да, ну и хорошо. Это какие-то поездки могут быть, командировки. Но на самом деле у меня, в принципе, завтра запланирована поездка, да. На, в течение всей недели не знаю, но завтра точно будет. Что еще? Ну, вообще лошадь, да, это рабочая лошадь, сразу говорю. Это человек, который очень много работает. То есть все на своих плечах, да. Себя хамут на шее и попер, да. Все такой человек, который не доверяет никому, а все старается делать самостоятельно Хорошо или плохо, я думаю, что не очень хорошо, потому что делегировать нужно всю работу, как в семье, так и на работе. Дальше. Даже лошадь обозначает и доброту, и преданность, и тяжелую работу. Человеку следует взять отпуск или не тянуть все на своих плечах. Часто выпадает, когда человек работает на двух или более работах или является одним кормильцем в семье трудоголик, тяжелый груз и выносливость. Друзья мои, вот, на следующей неделе для век будет тяжелой для работы. Или она говорит прямо, а, сделай паузу, как говорится, скушай твикс, да, и отдохни на следующей неделе. Вот. Но опять же, я еще смотрю в этом, что будет еще, могут быть поездки. У кого-то командировки, у кого-то переезды и все такое прочее. То есть, неделя пройдет в движение, у кого-то потяжелее, у кого-то помягче, полегче, да, в любом случае, если вам уж очень тяжело, то, друзья мои, сделайте паузу, отдохните, потому что все на своих ключах просто невозможно вытянуть, и даже не надо стараться, потому что мы все живые люди, и наш, так сказать, наши тела физические, как говорится, углеводно. Углеводные, да, они не могут вытянуть все, все тяжести мира, даже если мы как бы делаем это для себя или для своих близких. Идем дальше. весы Второй прогноз для людей, рожденных под знаком из весы Так, весы с 31 октября по 6 ноября включительно. Второй прогноз. Это у нас крест. Так, да, крест на кладбище. Посмотрите, мерченватая такая карта. Давайте все-таки вот здесь мы видим, что девушка лежит. Она вроде непонятно легла отдохнуть. Может быть, она кого-то оплакивала. И то есть чувство горя привело ее, ввело так в сон, да, немножечко. Может, она потеряла сознание. Это может по-разному. Смотрим, что Луна здесь растущая. У нас сейчас, кстати, тоже растущая Луна. И для весов на следующей неделе вот как раз в растущую Луну будет происходить вот эти вот вещи. Давайте посмотрим. 36 шестая карта. Что говорит? Аннотация. А, да, крест называют трудной картой, вы согласитесь со мной, друзья, а, она всегда, независимо от местоположения, считалась дурным предзнаменованием и означала, что у каждого свой крест, своя беда или своя проблема. Это крест, который надо за достоинством пронести, испытание, которое надо пройти. Это также может быть больница, травмпункт, судьба, карма, долг. То есть крест, свой крест. На, на следующей неделе весы будут нести какой-то крест. Вы должны четко понимать вот по энергиям в следующей неделе, какая, так сказать, самое тяжелое испытание в вашей жизни именно по следующей неделе. То, что вы по жизни несете, какой крест вы несете, какие испытания вы, какие уроки вы проходите, именно в следующей неделе будет показательно, как та лакмусовая бумажка. И вам надо быть... Абсолютно, понимаете, абсолютно осознанными, вот осознанными, да, понимать, что происходит. И это небольшое время 7 дней, одна неделя. Вы можете выписывать каждый день, каждый день, по вечерам, что с вами происходит, что какие-то ситуации повторяются, что вам хотят донести, какой урок вы должны пройти. Это очень важное для вас время, понимаете? Идем дальше. Скорпион. Второй прогноз для людей, рожденных под знаком зодиака Скорпионы. карты. Мы не разбираем две карты, мы разбираем только одну карту. Итак, скорпионы. И это желание. Ой, смотрите, какая прекрасная карта. И золотая, я не помню, как эта рыба называется. Она, китайского тоже происхождения, но какого-то восточного. Она вот прям, знаете, она очень дорогая это рыба в живом виде, на самом деле. И говорят, что именно эта рыба приносит э, большие богатства. И также мы видим амфору, набитую золотом. Да? То есть я думаю, что на следующей неделе у Скорпионов будет неделя исполнения желаний. Да, очень круто. Давайте посмотрим, что же говорит об этом книжечка, чтобы еще больше, да, чтобы еще больше как бы расширить значение этой карты и э, сказать скорпионам, что ждет их на следующей неделе. Карта показывает, что человек, люди, да, скорпиончики, Жаждет материальных благ или грезит покупка чего-либо, машины, квартиры и так далее. И что скоро его желание осуществится. Если рядом нет негативной карты, наоборот, желание не суждено сейчас быть. Друзья мои, вот так как у нас нет ни позитивной рядом карты, ни негативной рядом карты, то смотрите, опирайтесь на то, как вы подходите к своему желанию какие есть подспудные какие-то аспекты, да, что вами движет в этом желании. То есть, если что-то негативное вами движет, то карта говорит, как бы пояснение говорит, что ваше желание не сбудется. Если же вами движет что-то позитивное, да, то ваше желание сбудется. Но в любом случае, в следующей неделе она будет для вас хорошей, на подъеме. То есть, у вас будет, в принципе, должен быть прилив сил. Это хорошо. Это хорошо. Так что дерзайте, загадывайте желания. Только те, которые действительно вам вот на, такие насущные, что, да, не 55-ю шубу, да, не а, еще одну пару каких-то сережек с бриллиантами, да, а вот именно насущные. А если у вас уже все есть, то, друзья мои, желайте себе, не знаю, хорошего здоровья тогда, да? что-то такое, путешествий. Так, и сейчас стрельцы. Второй прогноз для людей, рожденных под, рожденных по знакам зодиака, стрельцы с тридцать первого по шесть с тридцать первого октября по шестого ноября включительно тридцать семь И у нас коса. Угу. Что же вы будете на следующей неделе, стрельцы, мои дорогие, выкашивать? Давайте посмотрим. Очень неоднозначная эта карта. да М -м -м, Давайте посмотрим, что она может обозначать Потому что я знаю, что трансформация, она бывает разная. Хорошая и плохая. Да? И это от этого зависит вообще ваше внутреннее состояние, ваш настрой и ваше желание жить. И как вы вообще живете. Какие у вас, а -а так сказать, внутренние приоритеты. Итак, коса – это размолвки, расставание и неуверенность. Иногда эта карта может означать конфликт, расставание, прекращение отношений с, кем, с, как, с неким, с каким-то лицом. В то же время коса является не только символом смерти, но и символом рождения, поскольку несет конец жизни колосу. Совет. Примите, смиритесь с разрывом, не препятствуйте этому. В этом случае что-то новое придет, начнется в вашей жизни. Здоровье, если по здоровью, это зубы, хирургические вмешательства, остро протекающие болезнь. Может быть, как потери, так и урожай. Время самое большое – один месяц. Это уже временные рамки, но мы рассматриваем на следующей неделе. То есть, друзья мои, если что-то от вас уходит, пускай уходит. Да? А, взамен этого всегда придет что-то другое, что-то новое, более совершенное и отличительное. И сама коса – это, конечно, и вот это вот… Персонаж, который да, обозначен здесь, это да, сказать, э, э, тот, кто человек или существо, или что-то, что, то, что э, как это, жатву, да, как э, жнец, что ли, да, жнецы те самые, которые с, серп, с серпами вот это все э, собирали. Здесь у нас косат тоже как серп, то есть собирает определенный урожай. Тот урожай, который мы сами посеяли, на самом деле, так сказать, собирает свои, свои достижения. Как раз завтра у нас самая, да, это большой праздник сбора урожая. И для вас, стрельцы, это очень знаковый. Это на следующей неделе будет очень знаковое. Потому что... А, праздник один день, одну ночь, да, но это не означает, что энергия этого праздника не будет распространяться и на всю неделю, потому что, например, Хэллоуин, или самое, он часа уже сегодня, на самом деле, то есть подготовка на тонком уровне уже идет во всю, и там уже во всю пляж и празднуют, и эта энергия будет идти еще на всю следующую неделю, поэтому, дорогие мои стрельцы, очень аккуратно подводите итоги, убирайте из жизни то, что отжило, то, что вам мешает, то, что путается под ногами, безжалостно, Потом не сожалеете о своих действиях, потому что вам придет действительно что-то нужное для вас, новое. И, как уже сказали, по здоровью это какие-то, возможно, хирургические вмешательства на следующей неделе. Возможно, будут, возможно у вас будет болезни зубов или какие-то острые протекающие болезни у вас как бы воспалятся. Идем дальше. Козероги. Так, Козероги. Второй прогноз для людей наверное, под знаком Здя, Козерог. Так, нет, это много карт. Берем их для рассмотрения. с 31 октября по 6 ноября включительно второй прогноз смотрим предупреждение что мы видим на карте очень красивый меч который воткнут в камень и если мы вспомним предание о короле Артуре да? Когда он вытащил, по-моему, король Артур вытащил меч, который был вотнут в, в камень, и который никто не мог вытащить. И мог вытащить только истинный король Англии, по-моему. Вот, вот такое предание, да. Вот, то а, здесь этот, а, что может предупреждать, да. О вероломстве, наверное. О чем еще? Видите, сама, сама такая, то само настроение карта, оно темное такое, видите, здесь как будто сгущаются тучи, да. И вот этот меч, он несет, в нем свет как будто пробивается из этого места, куда он воткнут. То есть, человека предупреждают, что может произойти какие-то не очень хорошие события в жизни. То есть, в данном случае в кузерогах, возможно, сгущаются краски вокруг него, что-то может произойти в этот период, на следующей неделе. Здесь надо четко понимать и чего-то опасаться. Это также так, как это мечет, может быть, и а, какие-то раны острыми предметами, хирургические какие-то вмешательства тоже может быть. Давайте еще посмотрим, что говорит нам об этом книга. То есть, а, книга говорит, что в жизни человека, а, в данном случае Козерогов, что-то идет не так. Или сам человек который смотрит это видео, идет не тем путем. Возможно, прислушаться голосу сердца или помощник. Это опасная ситуация будет на, на самом деле на следующей неделе для вас. Карта неоднозначная. Возможно, вы правы, а вокруг вас, знаете, столпились такие недоброжелатели. Возможно, эти недоброжелатели, так сказать, сомкнули вас в кольцо. И вас э, эта карта предупреждает, что есть явная опасность. Она прям явная. Это не, не домыслы, ничего, она явная. Вам надо предостеречься. Есть такая поговорка: "Предупрежден, значит ворон". Может быть таким вот мечом. А, ну вот. Идем дальше. Водолей. Второй прогноз для людей, рожденных под знаком зодиака Водолей. 31 октября по 6 ноября включительно. Так, водолеи. Что ждет, мои дорогие, глаз? Какие энергии будут давлеть на два месяца на следующей неделе, 31 октября по 6 ноября включительно. деньги, к вам придут деньги, вы попадете в денежный поток, вас озолотят, это очень круто. Я вас поздравляю, водолеи. Что же сказать? Здесь просто даже добавить, добавить нечего. Все так прекрасно. Что скажет книжка нам? Итак, деньги. Карта предвещает получение денег и возможность финансовых вопросов в жизни человека. То есть вас, водолеев. Получение кредита, наследства, зарплаты рядом, так, рядом с негативными картами Картами это долги или недостаток средств, так как у нас нет ни позитивных, ни негативных карт. То есть у вас здесь у кого-то из водолеев будет, будет плюс, а у кого-то минус. Но это нормально, потому что все наши жизни имеет плюсы и минусы, да, как та батарейка. Поэтому смотрите, стремитесь, мои дорогие водолеи, чтобы у вас на следующей неделе включился этот денежный поток, и вы были в абсолютном плюсе. И это будет зависеть только от вас. Как вы будете на это смотреть, как вы смотрите на этот мир, как вы смотрите на денежный поток как энергию или как стихию. Итак, рыбы. Второй прогноз для людей, рожденных под знаком зодиака рыбы, 31 октября по 6 ноября включительно. Так. И дорогие рыбы, что же ждет вас на следующей неделе? Давайте посмотрим, что покажет нам араху с отменья. Интересная карта, да. На следующей неделе будет, будет на весах, так сказать, да. То есть вы будете от вас будет зависеть на самом деле следующей неделе, на какую чашу весов вы что-то там положите. Давайте посмотрим, что говорит что говорит Книжечка. Потому что эта карта баланса, да. То, что должно что-то прийти в какой-то баланс, или у вас не в балансе будет на следующей неделе. То есть, возможно, вы что-то переоцениваете, а что-то недооцениваете, что-то видите, а что на что-то закрываете глаза. То есть, не проводя анализ какой-то анализ в жизни, не ставя все точки над «и», как бы закрываете или одеваете розовые очки на себя или шоры на глазах. То есть, что-то не учитывайте. Что же говорит книжка? Вмешательство закона. Да тоже может быть заключение договоров всякого рода и сделок. Разводы, суды, справедливые решения. Также может означать воздаяние за содеянное как в высшем смысле, так и на втором плане. Вот вам, пожалуйста, дополнение к этому, к интерпретации этой карты. да То есть а на следующей неделе также, если вы что-то там накосячили, то закон, закон вас настигнет. Закон кармы тоже самый закон. Так что это может прилететь в тот самый... Неожиданный бумеранг. Смотрите сами, проверяйте сами. Все зависит, вообще в этой жизни все зависит в основном от нас. На этом второй прогноз на следующей неделе с 31 октября по 6 ноября я закончила. Если вам интересно еще узнать про себя намного больше или как обойти закон, скажем так, да, что-то улучшить положение то обращайтесь в личном сообщении за раскладом, за диагностическим раскладом. А на этом я с вами прощаюсь. И до следующей недели с диагностикой. Ой, извиняюсь, старую прогнозами.